Россия нас объединила Плечом к плечу, как никогда И наша вера всех сплотила Сплотила общая беда Все зло собралось у порога Опять идут на Русь с войной Мы спросим с них и спросим строго Не постоим мы за ценой нас миллионы, мы цунами, стихий вам не победить. Правда с нами, победа за нами, Россия будет вечно жить. Нас миллионы, мы торнадо, Наш русский мир не осквернить. Гром небесный, залп из града, Нас не сломить, не разделить. Травили нас брат против брата Стреляет друг в когда-то друга Для них рабы, для них мывато, вата Пруд на сафари для досуга Совет стоять, совет бегите Восстала Русь, одни герои А нет, тогда вы все умрите Для русского здесь все святое нас, миллионы, мы, цунами, Стихию вам не победить. Правда с нами, победа с нами, Россия будет вечно жить. Нас, миллионы, мы, торнадо, Наш русский мир не осквернить. Гром невестный, залп из града, Нас не сломить, не разделить. Весна в России, наше время Забыли май и 45 пятый Нацисты, не Русь, вражье племя А надо помнить эти даты С землей Россию не сравнять Воюйте с нами в Голливуде Вам надо было бы понять Мы русские другие люди Мы люди в России Особенные пробы Не плачем от боли, не ноем от зноя В крови и душе нету места для злобы Народ закаленный веками войною Нас миллионы, мы цунами Стихию вам не победить Правда с нами, победа за нами Россия будет вечно жить